Россия, мы энергоресурсы будем продавать за рубли, Германия Это технически невозможно Ну почему невозможно? Идете на биржу, покупаете рубли, оплачиваете ими газ Но тогда придется менять все контракты Да, придется Нам придется обходить свои же санкции Обходите Это создаст проблемы Конечно создаст мы введем эмбарго на поставки российского газа. Вводите. Мы совсем откажемся покупать ваш газ. Отказывайтесь. Совсем-совсем. Да, мы поняли. Мы будем голосовать. Голосуйте. Прошел месяц. Мы решили не покупать ваш газ. Не покупайте. Вы пожалеете. Нам и так вас очень жалко. Вы нас запомните? Мы вас и так помним, как живые перед глазами стоите. Мы будем советоваться. Ну, советуйтесь. На всякий случай пришлите нам ваши условия по новому контракту. Отправили, смотрите в почте. Прошел еще месяц. Хорошо, а в рублях, но ну, котировки и цены по курсу лондонской биржи. Лондонской, но с учетом гонконгской. Ладно, хорошо. Но курс рубля по московской бирже. Это же грабеж средь бела дня. Другие варианты технически невозможны. Пришла осень, настал сентябрь. У нас люди живут в одеялах и спят в двух свитерах. Жители Донбасса могут провести у вас курсы по выживанию. Оплата в рублях. У нас хранилища пустые, может договоримся все-таки в евро? Зачем нам ваши евро? Что мы с ними будем делать? Солить? Где же мы ваши рубли возьмем в таком количестве? Продайте что-нибудь ненужное. Что? Мы вам подскажем. Ищите в почте. Пришла зима. Декабрь. Телеграмма. Кремль. Путину. Срочно. Пришлите еды и много-много газа. ТЧК. Согласны на любые ваши условия. Тычака. Оплата в рублях, ты Обнимаю, за всегда ваш Шольц.